И всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова я, Sky The Kid. сегодня я вам покажу э, опять текстуры, сейчас музыку убавлю, звуки а то вообще какие-то стали, так, вот так вот у нас выглядит, это называется вроде бы ТНТ, как-то так мод, вот так вот у нас выглядит, и фри в общем, как выглядит, так и есть. О, солнышко, обкуренное солнышко. Сто процентное обкуренное солнышко. Вот так у нас выглядит выглядят зомби. Вот так череп скелета из сушителя. Ну как выглядит зомбак, вообще отлично. Обычный Стив. Балак крипера. Подожди, а какая? А, так. Это, это маленький А, вообще понятно. Вот так вот у нас выглядят стеклянные панели. Вот так вот лестница. печь, вообще отлично. Вот, вот мне кажется, вот с этим вот ну, текстур паком будут вот просто, мне кажется, отлично. Да пошел отсюда Петрович. Ты мне не нравишься, все. Гуляй. Вот видите, как интересно. Ой, вот так факелы. Факе вообще отлично, вот, вот это да, ребят, если вы хотите играть по реальному, как-то выглядит все будет это. Вот мне я советую вот этот текстур пак. Вот. Уголь, говорю жить вообще отлично. Вау, лазурит, э, железная вода? офигеть. Я вам, ребята, советую просто советую вот это вот. Мне, вот Я, наверное, буду даже выживать с этим э, текстурпаком. Вот. Просто отлично. И... Ну, ладно. О, это за... Э, офигеть! Я офигеваю. Это каменный топор? Почему каменный топор вот так вот выглядит? Типа он такой отличившийся. О, вот это, да. Это алма называется алмазная броня, железный меч. Офигенно. Реально, я, я советую. Вот вам просто советую это. Железный слиток? Как этот выглядит? Ребят, мне нравится. Честное слово. Вот мне... О, вот это... О, на крылья. Ч ⁇ вчера курил? а ты обиделась ну ладно, убежайся дальше жители, жители, как выглядит, так и есть это э, офигеть, это это скелет Я, вот это уху, да, целоты тоже неплохо выглядят а собаки, где собака, собака, вот он как выглядит, так и есть солнце, вот мне понравилось солнечко но все равно всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. С вами был я, Скайзекит. Всем удачи, всем пока.